Приветствую вас, друзья, в YouTube-канале «Всё для Клёва». Сегодня у нас День Святого Николая, и, кстати говоря, я всех поздравляю с этим прекрасным, светлым праздником. Будьте здоровы и счастливы. И хочу поблагодарить сразу же всех людей, которые участвовали в нашем мероприятии, в благотворительной акции «Помощь детям-инвалидам», «Помощь детям-сиротам», «Старикам». Мы сегодня нам собрали на сегодняшний день Дима скажет, вы 23 280. Дима приветствую. Приветствую, друзья. И тоже хочу вас поблагодарить. Вы все супер, блин, прям. Э, мы собрали на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Даже с учетом инфляции мы просто крутые. Да. Вот чтобы вы понимали цифра 35 479. Но надо учесть отсюда минус 12 тысяч 200 гривен это деньги субботников, которые лежат на карте. Поэтому вот сумма мы отняли. Получилось 23 280 гривен. 23 280 гривен. Вот. И сейчас на эту сумму мы попытаемся максимально обрадовать максимальное количество людей. Это... Значит, по, плану, по плану сегодняшнего мероприятия мы должны приехать в, в село Троицкое. Там мы договорились с директором, что у них там 18 человек, поэтому немного. Мы наберем сейчас э, сладкие подарки для них. И попросили вот такую посуду. больше. Чем... Да, вот это Дима Привет. как всегда помогает нам. И как вас зовут Андрей? Андрей, да? Андрей и Анастасия. Да, здравствуйте. Всех с праздничком. Так, ну вот мы взяли их там 18. Мы взяли 21 набор. Если вдруг там кто-то до... приедет к ним, ну, чтобы у них было дополнительное Новые наборки, Нет, наборы. Ну, конечно, чтобы их там не было, но детей Ну, да, Есть. Все. И сейчас берем берем сладкие подарки. Сразу возьмем и на 140 человек. И на 18. И на 18, да? И единственное, что, друзья, попросил директор Красносельского дома интерната, чтобы 140 подарков были одинаковые, чтобы дети там не ругались. Вот такой подарок, а другой другой. Понимаете, да? да? Ну, Поэтому, ну, сейчас что-то найдем и уверен, что у нас что-то получится. Хотели взять вот такие красивые со Святым Николаем, но, к сожалению, их всего 120 штук. Поэтому не получается. Поэтому приняли решение, приняли решение брать вот такие. Их точно хватит. Они тоже красивые, такие домики с мишками пингвинами. Ну, такие, значит, такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Семь ждем угу, коротких. Хорошо. Двадцать больше. 40. Там, где 18 детей, в Троицкой возьмем именно таких вот красивых со святым Николаем. Подарки нам обошлись в 12 243 гривны 49 копеек. Хорошо. Спасибо большое Диме, у него есть большая такая какая-то карта интересная, со скидоч скидочная, да, Дим? Да, ну для, для особых людей такая а, особенная скидка. Да, я вас понял. Ну хорошо, что с нами есть особенные люди. Спасибо, все хорошо. Так, ну вот, у нас осталось, получается, 11 тысяч 36 гривен 50 копеек. Так? Да. Из, из них из, 2000, 2000 на елке. елки. Да. И оставшиеся 9 тысяч с копеечкой мы потратим на дом престарелых. Да? Поехали. Это, будет на... Это джинсы, да? Да. Под 5 пар. По, опять, пару в одной, да Посчитайте, откройте ну, это больше как я так понимаю Если ну, там маленькие детки разные... тут... Давайте две упаковки В Троицком оставим. Остальное туда? Да, остальное... Ой, давайте. да правильно, давайте Хорошо. пару упаковок в Троицком Троицко И остальное в детский дом в... в Красоселку Хорошо, и тут еще вопрос да Андрей Павлович? кстати вижу. да может быть есть смысл Не, подобрать а... размеры так. и в троицком оставить размеры те которые надо ну смотри тут они эти, лежи кору... лежи. эти короче они да? На да. Девочку, на да да да да, они да, раз... да. отлично ну, Кстати, кого благодарим за джинсы аленку алене алена спасибо. тебе большое спасибо да. за помощь для детей деткам передадим да. вот. спасибо ну, что, снимем, так, ну все, мы положили, значит, сюда все, что касается Троицкого, туда все, что касается Красносельки. Надо было, конечно, освободить багажник от рыбацких принадлежностей, но как есть. Это что? Это соломка. Дети -а любят. -а. Добрый день, спасибо рыбакам, всем э, людям, которые не безразличны к детской судьбе, которые помогают, делают радость деткам, делают праздник. Огромное вам спасибо, с праздником вас, здоровья, благополучия, достатка, всего-всего. Спасибо, спасибо большое. А детки уже ждут. А может мы их раздадим? Можно раздать? Да, я же сказала, можете раздать. Давай раздадим. Это что нам? Это вам от нас, да. Ух ты! Спасибо, будет один на всех. А, у вас... спасибо. спасибо большое. У вас будет один на... Так. Вы когда туда шли с подарками, никак не, не галкало. Да. <свят> вот такой вот детский приют в Троицком. В Троицком детском доме нельзя снимать лица детей, в принципе, это правильно. Но скажу, когда мы раздавали подарки, это было очень трогательно. Все маленькие дети старше разных возрастов ребята спасибо вам за ту за то оказанное доверие лично мне вот, что мы так взяли собрались и сделали добрый день так ну что мы уже в красноселке уже разгружаем 140 подарков коробки коробки легкие, коробки да? легкие да не думайте в процессе организации об этом не думаешь, но вот как, когда заканчивается это мероприятие, эм, такое смешанное чувство, знаешь, э, с одной стороны ты понимаешь, ну мы все это сделали, и с другой стороны, какое-то такое опустошение, что ли, знаешь? Нет, серьезно, я как-то к этому очень... Не плакать хочешь, что я могу сказать? Мне очень жалко этих деток. Спасибо, ребята, что всем, кто участвовал, скидывали денежку. Но того стоит. Они никому не нужны. Как никому? Нам нужны хоть но Без боли, конечно, без слез не глянешь. это на Петр Сашич, скажите. Добрый день, ребята, вам. Спасибо за детские подарки к Дню Святого Николая. Дети очень ждут этих подарков, вас помнят. Желаю вам всем крепкого здоровья, добра, мира, благополучия в Новом Году и удачи во всем. Будьте здоровы и счастливы. Все. До свидания. Всего хорошего вам, спасибо. спасибо. Так, друзья, мы в лесничестве. Вот такие вот елочки тут растут, сосенки. Тут, наверное, грибов немерено виктор какие тут грибы есть да да. есть да и что люди ходят собирают Да. супер слушайте так можно сюда приезжать собирать ну дело очень долго была сухая потом уже аж под декабрь месяц мы помыли да, были, да. Итак, давайте выходим. сюда да. благое дело люди собрали деньги для для детских домов, да? Да, для детских для домов гостей. и для... И для госпиталя? Да. да, для елок для госпиталя. А, ну, скажем, очень такое хорошее дело. Я буду всегда как бы поддерживать. И Спасибо. И те деньги, которые пойдут в лесхоз, пойдет на развитие, опять будет высажена плантация новогодней сосны. Угу. Ну, Милости супер. просим. В следующем году. В да в тоже. Следующем году, да. Хорошо, договорились. А то знаете, почему продаются елки у нас в городе? 500-600 гривен. Да, да, То есть они получается, по сути, берут по 200 и по 600. Нормальные. Так, двухметровые, да, смотрим. Ищем варианты двухметровых елок. Да, да. Вов, держи. Димон, какая тебе больше нравится, такую и показывают. О, да, классная. Супер, да, да, да, вот это классная. Шишками. Ребята, вы забирайте, может быть, мы сейчас будем. Да. А, Дирки. Давай вот эту. низу? Да. да. Да. Димочек, забирай вот эту. О, у нас все как положено. Да, да, конечно. Ты когда последний раз был в листом питомнике, скажи мне? Я? Дышим свежим воздухом, таким насыщенным, правильно? Да, сосновым. А, красота. Свежак. Снега не хватает. Раньше были какие-то пластиковые такие штучки дырки. Ну, можно пластиковые заказывать, можно такие. Ага. Но главное, чтобы был стрих код и. Ага. Ребята, детский лесход желает вам скорейшего выздоровления, счастья. Ну, чтобы у вас все получалось и мирного неба. На да. всем нам. Всем да. нам да. Спасибо большое за елочки. С наступающим Новым годом. Спасибо. Большое спасибо за елочку. Военный госпиталь очень будет вам благодарен. Пусть ваш следующий год будет самым богатым, самым здоровым. Пусть вам тихеночек принесет только счастье. Спасибо большое за подарок. А -а -а. Спасибо вам. <свят> У нас главный рыбак вот есть. Он, смотри, я знаю, я в курсе. Он рыбу не ест, но я ее Я в курсе, что он смотрит. Он рыбу не ест, но Привет. он уволит. Я тоже смотрю на периодически. Мы очень благодарны от всего коллектива инфекционного отделения, то есть клиники инфекционной заболевания, что от рыбаков все для Кльова, что нам подарили такую красоту, чтобы мы святкували Новый год в святковом настроении. Очень благодарна. Всего. Спасибо. Всех рыбаков поздравляю со святим Николаем, с наступающим Новым годом и Рождеством. Прежде всего будьте здоровы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам огромные рыбаки. За вашу красивую живую настоящую елочку, спасибо. Самое главное, будьте здоровы. Большое огромное спасибо от клиники ботало и гастроэнтерологии. Все, спасибо. Выражаем огромную благодарность э, рыбакам все для клёва за оказанную нам помощь в праздновании Нового года. Спасибо огромное, очень приятно. Мы очень благодарны рыбакам все для клёва за то, что нам привезли такую красавицу елочку. С Новым годом мы их поздравляем и спасибо, что нас помнят. Все, да. всего хорошего. Спасибо большое, ребята. Самое главное вам на следующий год трофейной рыбы. Да, и... да, спасибо и... за елку. Да. Спасибо большое. Да, всего хорошо. Все. Организации все для клева. Вам рыбаки здоровья. Ко мне без нужды не попадать. Они хоть... Но если вдруг надо, всегда не рад. Но постараюсь помочь. Вы хотите сказать, какое отделение, а то они же не знают? Неврологическое отделение. Все добро. Держите елочку. Спасибо. С наступающим Новым Годом всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо большое за елку. С наступающим Новым Годом. Спасибо. Спасибо большое за елку. С наступающим Новым Годом. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Продолжаем наше видео ровно через неделю, потому как не успели все сразу сделать в один день, поэтому сегодня мы оказываем помощь старикам в доме престарелых на посолке котовского вот набрали вот таких вот э, подгузников эльки эмки xlки и еще пеленки это эльки подгузники а вот, вот такие вот пеленочки 60 на 90 ну, цены вот они получается это вот эти до да? угу. xlчка да, 44990 да? и это, получается, Элька 358,90, потом Эмки 314,90 и пеленочки, пеленки вот эти, да? Вот, вот, она цена пеленок. Общая сумма получилась чуть больше той суммы, которая у нас оставалась, но я думаю, что мы тут... Не страшно, справимся. Справимся, да, Дима? Да. Нам помогают сегодня еще Вера и Евгений. Спасибо вам большое за то, что откликнулись. И, ну что, поехали на кассу. Понимаю. Да? Да, я за руль. Давай. Получилась цена... Всего того, что мы купили, 9069 гривен, это даже немножко даже перекрыло ту сумму, которую мы с вами собрали. Ну, в принципе, задачи справились. И это прекрасно. Главное, Дима, что у нас? Открытость, честность. Прозрачность, да. вот всего я, то, я что мы Я поэтому сейчас листаю историю и смотрю, какая цифра у нас была ну, изначально. Ну, 9,51, по-моему, не ошибаюсь. Нет, меньше. меньше. Меньше? Да. Ну, короче, все равно эта сумма прикрывает. Так что все, мы с задачей справились. Да, отлично Привезли памперсы, пеленки. Спасибо огромное. Документы во вторник дадим. Добро договорились, все. Спасибо. Все. пусть за общество рыбаков. Все для клёва. Откуда? А, Решили... да. да, друзья, вот такой вот дом престарелых. Вот даже бабушка сидит, дышит свежим воздухом. Администрация. Въезд сюда закрытый. Но нам разрешили сюда заехать, чтобы оставить эти пеленки и памперсы. Друзья, ну вот так заканчивается наша благотворительность в 2021 году. Начали мы ее на День Святого Николая, заканчиваем на католическое Рождество. Ну, начинали, конечно, раньше, дней за 10, да, для того, чтобы собрать деньги. Но хочу сказать, что за эти три года, которые, что мы уже это, этим занимаемся, это раз, ну, больше всех, больше 20 тысяч гривен мы собрали. Поэтому я бесконечно благодарен каждому из вас, кто каким-либо образом участвовал в этом мероприятии. Огромнейшее, огромнейшее, огромнейшее всем вам спасибо. Я очень горд, я очень рад, что вокруг себя клево а собираются вот такие добрые, милосердные люди, которые беспокоятся о природе, могут организовать благотворительность и ловят, не нарушая правила рыбалки. Друзья, это... Для меня это дорого стоит. Что вот, вот таким вот сообществом можно реально строить нормальное цивилизованное государство. Спасибо вам за то, что вы с нами. На этом мы не заканчиваем. Впереди 22-й год. Впереди новые рыбалки. Новые выезды на рыбалку. Совместные. Впереди новые субботники. Пожертвования будем собирать на благотворительность. То есть впереди очень-очень много работает. Поэтому рассказывайте о нашей организации, чтобы в нашей организации было как можно больше людей. Я уже уверен, что нужно создать общественную организацию все для клева И будем двигаться в таком вот ключе в этом направлении. Всем удачи, всего хорошего. Этим рыбалки Пока. Спасибо вам, что вы с нами.